Всем привет! Это канал Водовстрима, я ведущий Аннигилятор. Сегодня мы поговорим о том, какие же бонусы, скидки и подарки нас ждут на день ВГ, а также на вот. Ну и начнем мы, наверное, с того, что известно уже на 100%. Это то, что в продажу поступает новый танк СТРВ-81 вы увидите на экране. Он похож на Центуриона, по характеристикам похож на Центуриона и на ФВ-4202. Танк является среднешведским. Сильно он не актуальный. Дело в том, что у нас Отсутствует полная ветка Швеции в плане СТ До седьмого уровня, если не ошибаюсь На данный момент у нас есть Поэтому, ну, актуальности нету Танк получился такой средненький Брони очень мало, скорострел Ну, я бы не сказал, к имбе даже не относится Ну, такой середнячок Не более того Отдельные характеристики будут позже Давайте же рассмотрим, что нам известно на данный момент. Слева вы видите это акции на ВГ в 2015 году, справа акции на ВГ в 2016, то бишь в прошлом году. Давайте посмотрим. Смотрите, скидка на технике 50 и 30% у нас будет как в прошлом году, так и позапрошлом. Скорее всего будет и в этом году. Также из похожего каждый год у нас это 50% на обучение и переобучение, 50% на сброс обучаемых навыков, и 80% на изменение паспортных данных. Чего у нас не будет, чего у нас возможно не будет на день ВГ. Это x 2 Они могут нам его не дать, как в прошлом году. А также могут не дать скидки на камуфляжи и эмблемы. В основном, в принципе, все одно и то же. Давайте перейдем к акциям именно вот именно в танках. Слева также 15 год, справа 16 год. Помимо всего прочего то, что видите на экране, в позапрошлом году, тоже в 15-м, у ВГ был юбилей 5 лет, и поэтому там еще были боевые задачи, в которых можно было выиграть Ягу 8-8 на один день. Шикарная была акция. В прошлом году, к сожалению, такой акции нам не дали. Были просто обыкновенные, там на... Модули. Нет, на модуле было в 2015 году. Э, было у нас. На А, были резервы и просто там Дни према. А также танк. Кстати, танк на, на данный момент тоже известен. Данный танк будет средний танк третьего уровня. Т-29. Кстати, он с фугасницей. Чем-то похож на танк, который давали нам, по-моему, в том же 2015 году. Э, тоже фугасный. ЛТБ, по-моему, да? Ой, нет, по нет. Извините, что-то вылетел с головы, пока <с говорил. Тоже танк был, тоже танк фугасный, с фугасницей стреляет шикарно. То есть можно немножко ну, если не пофармить, то пофанится точно. И давайте перейдем к все-таки нашим плюшкам. По сравнению с 2015 16 год у нас будет X5. Будет также 15% скидка, скорее всего, на золото на полгода и год. 15-процентная скидка будет на всю прем технику, 8 уровня, кстати, шикарная возможность вот купить подешевле, но кроме пуделя, пудель тоже у нас появится, кстати, по-моему, я скрина так и не загрузил, да, ну, сейчас подождите секунду, давайте посмотрим, пуделек у меня тоже был, но, наверное, все его уже видели, ну, давайте я покажу, вот он, танк, вот так вот, да, вот эта подстава, так, секунду сделаем Вот он, пудель, танк 6 уровня Видосик, кстати, есть у меня на канале Ну, танк, в принципе, такой неплохой Броня будет только для низких уровней В принципе, броню у нее как таковой Нету, альфа неплохая Точность у него хорошая Скорость тоже неплохая Получился такой, ну, довольно интересный танк Думаю, многим зайдет, тем более тем, кто хочет прокачать ветку Но давайте все-таки вернемся к нашим акциям Помимо всего прочего Позапрошлый, прошлый год Отличились тем, что у нас была скидка на исследуемую технику 15% с 8 по 10 уровень. В отличие от 2015 года, в 2016 году нам еще дали возможность скидку 50 и 30% на технику с 4 по 5 50 и 30% с 6 по 7 уровень включительно. Также у нас была скидка на оборудование в два года подряд, скидка на дополнительные слоты в ангаре, скидка на премиум снаряжение, там аптечки, большие ремкомплекты и так далее. А также 50% на большие ремки и тому подобное. В отличие от 2015 года, в 2016 году не присутствовал перевод за опыт, но думаю в этом году все-таки не это введут. Так что, думаю, в принципе, акция каждый год будет однотипной, сильно они не будет отличаться, и, по крайней мере, в то, что я отметил галочкой, скорее всего, в этом году опять будет. Ставьте лайк, если понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал. С вами был Vodava Стрим. пока-пока.